Эй, камеру вырубай, да? Все, приготовились. Так, фраза, фраза какая? Они тут играют. Кто дает, кто без расстегнутого головы. Эй, присоединяйся! У нас человека не хватает. Идеальный момент. Стоп, стоп, без школы, пожалуйста. Стоп, стоп, без школы. Эй, присоединяйся, у нас человека не хватает. Эй, присоединяйся, у нас народу не хватает. Эй, присоединяйся, у нас народу не хватает. Эй, присоединяйся, у нас народу не хватает. Эй, присоединяйся. А, да, ребята. Эй, присоединяйся скорее, у нас народу не хватает. Да, <свистый> да, Как же игра? Ребята, давайте, пожалуйста, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Да, доставка! Теперь очень быстренько перемещаемся сюда и еще. Подожди, подожди, стоп! Алексей, не орал! Он не орал. Алексей не орал. Ну хоть. Окей, еще раз. Через три, два, начали! Привет, нет, не было. Я зарабатываю на билетку. Хуить после физнагрузок вредно. Здравствуйте. Опять что-то где-то подрался. Что ну? Хай, мам. Деливери. полно. Да. Котлеты и булки. Дима какой у нас месяц? Ван Лав. Дима, журналист, спроси что-нибудь главного актера. Как дела? Mm -hmm. Журналист. Я да, вот да, да. не понимаю, что-то экраны... Где, Где этот кран? кран? Это Кассио. Кас... Кас... Кас... Привет, Матвилихи. Курьер, Коляну пролетает, Коляну всем, короче, это Богданов, Нитоха Богданов в сердечке, Валеры, а он что же фильм снимает? Да, ну, второй уже, второй, второй, тройной. второй кривоногий. Вот, кэш, кэш, кэш. Как вы чувствуете, друзья? Аня, крутая, Надя. Сейчас зеленая банда стоит. А это тропин! <связь> Я пьет <как, видео>, тут, <связь> надо было мать канал снимать <связь> вообще. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо, а вот спасибо вот ребят, большое. Да. Что, все, можно раздеваться и да. одеваться. Только активнее, активнее. <связь>